А сейчас к эфиру я приглашаю лидера. Лидера, за которым многие годы идут люди. Лидер, который является примером для членов своей команды. Лидер, который зажигает. Лидер, который демонстрирует своим поведением, как можно в нашей индустрии развиваться. Встречайте, в прямом эфире, нашем событии онлайн события Минск дженес рубиновый директор компании GNS Global Лариса Гудим. Давайте перейдем к делу. Дело в том, что каждый из вас, если вы сейчас сидите здесь, это значит, вы что-то ищете. Я же не думаю, что вы где-то гуляли по просторам интернета. Увидели, собирается какая-то толпа народа. Думаешь, может, колбасу дают или гречку. Пришел. Значит, я думаю, что каждый из вас вы что-то искали и, возможно, вы были не очень довольны. Самое главное, чтобы люди, они задавали себе правильные вопросы. Вопросы нужно задавать правильные. Правильный вопрос. Вам нравится, что сегодня получают твои бабушка и дедушка, которые вышли на пенсию? Но дело в том, что если вы будете делать то же самое, вы будете получать то же самое. Моя миссия сейчас, я расскажу вам по простому, коротко, доступным языком, для того, чтобы вы поняли, какие деньги вы можете заработать вместе с нашей компанией, которую, в которой мы все работаем. Дело в том, что раньше мы жили в индустриальном веке, а сегодня мы перешли в информационное время. Но многие продолжают жить по-старому. Вы помните, что раньше работодатель, он был за вас ответственен. Но сегодня это не так. Я э, удивляюсь, когда я вижу, сколько людей, которые считают нормальным работать на другого человека, вместо того, чтобы попытаться и что-то сделать, поработать на себя. То есть вы сегодня берете вашу жизнь и вы передаете ее в руки другого человека. В мире полно недоумков, и один из них может завтра оказаться вашим начальником. Вы же не хотите, чтобы вами помыкали? Если вы не хотите попасть в ту же схему, через которую прошли ваши бабушки и дедушки, но ну, у них выхода это не было, но у вас-то есть выход, и сегодня есть люди, которые показывают вам дорогу, просто туда вы должны пройти сами, мы можем только показать. Сегодня единственная гарантия безопасности – это делать свой собственный бизнес. И вот это – это ваша ответственность, но вот это – это будет гарантия вашей жизни. Вы должны четко относиться да, вот, к вашему бизнесу э, как бизнесу. Вы должны понимать, что никто вам ничего не должен сегодня. Ни работодатель, ни государство, ни родители. И мы не играем в рулетку, повезет, не повезет. Мы раскручиваем планомерно направление бизнеса для того, чтобы стартануть и получить результат. Вы знаете, что люди, которые ездят на крутых машинах, дома имеют, в основном это люди-предприниматели. Я не видела много наемников, которые, зарабатывая бы даже 500 или даже, о боже, тысячу да, долларов в месяц, имели огромные красивые дома, яхты там и все такое прочее. Обычно да, это класс предпринимателей. Но для того, чтобы быть предпринимателем, Нужно иметь много денег. Я не думаю, что вот все те, кто сидит сейчас и нас слушают, у вас полные деньги карманов. Полные карманы денег или полные деньги кармана Вот, значит, именно поэтому мы не идем в традиционный бизнес, потому что в традиционном бизнесе нужно вкладывать большие деньги. И очень часто мы получаем большие проблемы, особенно если у вас нет опыта. Модель бизнеса, которую мы сейчас, я вам покажу, которую мы вам предлагаем и которую мы рассматриваем. Представляете, вот мы, да, вместо того, чтобы сейчас там кофе пить, капучино, гулять там среди коронавируса, да, то есть мы сейчас сидим дома и мы работаем для вас, мы говорим, мы показываем вам возможность. И очень важно, чтобы вы это слушали, потому что есть много людей, которые слушают, но не слышат. Если они слышат, они не делают если они делают, они не верят, а потом они всю жизнь плачут, что жизнь им не дала шанса. Поэтому слушайте внимательно то, что я вам сейчас покажу. Буквально за 4 минуты это будет рекорд. Буквально за 3-4 минуты показать вам, как здесь можно заработать деньги. Этот бизнес вы просто должны понять для себя, это мощный мазерати. Но за рулем придется сидеть вам самим. И вопрос это только, готовы ли вы взять эм, руль на себя. Значит, погнали. Значит, вы открываете сейчас, да, по рекомендации человека, который вас пригласил, вы откроете интернет-магазин под ключ. Это стоит 36 долларов. И даже есть условия, да, за 1 доллар. Но это вы уже спросите, как это делается. Вы открываете готовую франшизу. И вот эти все продукты для повышения иммунитета, и там еще больше есть, да, на самом деле, вы можете использовать, чтобы не болеть или дольше не болеть. Значит, вот это, это будет все в вашем интернет-магазине. Вам не надо покупать у нас. Берите в своем магазине, у вас будет скидка 25-30%. И даже если вы рекомендуете кому-то из ваших знакомых, дав ссылку, Ваш интернет-магазин и люди стартанут и начнут бизнес, да, при определенных условиях на опте, да, когда можно взять со скидкой 50%, там, за 200 долларов что-то возьмете, много продукта, сегодня это надо, а получите там, за 200 возьмете, за 400, на 400 долларов получите. Люди, которые будут брать по вашей рекомендации да, прямые деньги, которые вы сразу это, за это получите, только лишь потому, что вы помогли какому-то человеку стартовать в бизнесе. 25 получите, 100, 200, там, 250 или 300 долларов. Это тоже небольшие деньги. Кстати, многие за 300 баксов ходят целый месяц на работу с лицом, как на войну. Значит, если вы не привыкли зарабатывать хорошие деньги, измените привычки. Делайте то, что вы никогда не делали, для того, чтобы получить то, что вы никогда не получали. Значит, я это все маленькие виды дохода. Я вам сейчас два покажу быстро, крутые. Вот я знаю, что в Минске тоже там есть магазин, вот метро есть. И на полках есть продукция, да, то есть молоко, хлеб там и все в рублях. И вот ты приходишь, что-то берешь, да, каждый раз, когда ты берешь что-то, да, такие от каждого продукта у тебя э, в твой интернет-магазин, я на этом показываю, складываются баллы, баллы, бам, и однажды на кассе, да, на твою бонусную карту скидок, однажды на кассе тебе говорят, дорогой друг, ты, у тебя тут 900 баллов накопилось, вот тебе 35 долларов, а тут я прихожу в магазин, и мы не знакомы, я тоже взяла себе бонусную карту скидок, это я на метро показываю, аналога нашего бизнеса. И я тоже что-то покупаю, но мои баллы, так как я открыла вот эту бонусную карту скидок после вас, хоть на 15 минут, мои баллы идут не только ко мне, но и к вам. Вы понимаете, да, и завтра, и послезавтра, и 5, и 10, и 100, и тысячи человек, которые после вас, аналог нашего бизнеса, откроют интернет-магазин, они что-то будут брать для себя, для иммунитета на продажу. Люди будут включаться, и вот эти баллы они будут копиться. Деньги, которые будет вам платить компания, 900 баллов накопилось 35 долларов. 900, 35, 900, 35 командные комиссионные. Можно всю жизнь работать самому, а можно разделить вот эту ответственность с большой командой людей. Значит, вот здесь, да, это командные комиссионные. Конечно, тут есть ограничения, это большие деньги для кого-то, 105 тысяч долларов. Но давайте разберем следующий вид дохода, где ограничение только то, которое сидит на вашем месте. За минуту погнали. Вот у тебя есть, ты хороший бухгалтер, у тебя есть подруга Света. Ты научил Свету быть хорошим бухгалтером. Пожизненно за то, что Света куда-то устроится на работу, тебе будут платить 20%. Ей тысячу, тебе 200. Ей 10 тысяч, тебе 2000 Я думаю, вы хорошо бы учили Свету. Покивайте мне. Кто хорошо бы учил Свету? Света взяла Васю и тоже научила быть хорошим бухгалтером. Но если бы не было тебя, не было бы Света, не было бы и Васи. Поэтому со всех видов дохода, Вася, ты будешь получать 15%, Вася тысячу, тебе 150, Вася 10 тысяч, тебе полторы тысячи. То есть вот таким образом да, это проходит в нашем бизнесе. Мы обучаем людей новой профессии, профессия, с которой вы будете всегда востребованы. Я вам на скидку по-простому за две минуты рассказала, какие деньги здесь можно заработать. Дальше вы просто можете подойти. Да, это может быть несколько уровней или линий. Первый ряд в кинотеатре, второй, третий и так далее. Да, есть определенные проценты. Вот это вот, это очень важно для того, чтобы вы понимали. Сегодня, если вы хотите, чтобы вещи изменились, вы должны измениться сами. Когда мы закончим вот эту презентацию, вы слушаете все внимательно, Записывайте, чтобы не было такого в одно ухо влетело, в другое вылетело. Найдите человека, который дал вам рекомендацию, задайте свои вопросы. У вас есть вопросы? У вас будут вопросы? Мы же не можем за пять минут рассказать величайший бизнес, который заставляет людей мечтать. И вот таким образом, когда вы начнете задавать вопросы людям, которые вам рекомендовали это, мы поймем, да, подходит ли вам этот бизнес и подходите ли вы нам. Но и самое главное, ребята, не забывайте, вы не дерево. Вы же можете изменить место, в котором вы находитесь. Пока-пока.